всем привет сейчас мы с вами приготовим салат из ментая с фасолью для этого нам понадобится минтай репчатый лук морковь куриное яйцо фасоль консервированная грибы соленые масло растительное майонез перец черный и для украшения зелень в подсоленной воде отвариваем минтай на растительном масле обжариваем морковь и лук до золотистого цвета. Морковь у нас нарезана кубиками, лук полукольцами, грибы полосками. Когда морковка у нас станет мягкой, добавляем черный перец. Перемешиваем. Добавляем в салатник все наши ингредиенты, кроме зелени и майонеза, и перемешиваем. Наш салат готов. Приятного аппетита!